Вы знаете, как приходит замужняя женщина к измене и как она за собой захлопывает клетку? Я не буду рассматривать случаи, когда женщина слабанный передок и вследствие этого пикантного дефекта своей натуры неразборчива в половых связях, как в браке, так и вне его. Но есть такие ненасытные, похожие на знаменитую Саманту, помните секс в большом городе. Вот типа таких. Я таких не буду рассматривать, это неинтересно. Всем понятно и полностью объясняется емким а, народным понятен, как распутная, распутная и в Африке распутное, у которой, например, не высыхает передок. Вот. О нем мы говорить не будем. Давайте лучше рассмотрим мотивацию приличной, добропорядочной замужней женщины, изменяющей своему мужу. Причем изменяющей на основе не так на постоянной основе и любви или нелюбви. Вначале в браке все бывает хорошо с обеих сторон. Присутствует чувство влюбленности, внимание уважения, заботы, сексуальные желания, особенно чувства, слова и поступки. Все то, что взятое, мы вместе определяем, понятен вот это все взаимная любовь. Но время идет, чувство остывает. И хотя исчезает полностью, но он накал вот этого вот всего нет. И в браке неизбежны конфликты, конфликты, которые влекут за собой неудовольствие. И даже если муж продолжает проявлять внимание и отношения, его, э, как он показывает свою любовь и заботу, все равно это уже не то, не так, как было раньше. Да и само принятие течение времени и внутреннее внешне становится не такой. Какая, какого она встретила и полюбила и так далее, и тому подобное. Культивирование в себе недовольства мужем и браком основано на действительности или на кажущих недостатках того или другого. Это первая ступень к измене. Так вот, замужняя женщина должна убедить себя в том, что она недополучает в браке что-то важное, что-то основное, что-то невероятно ценное и нужно ей для нормальной жизни как воздух, и прежде чем она станет способной на отношения с другим, например, мужчиной, Хотя работа по подготовке к измене всегда проводится замужней женщиной заранее, задолго до фактической измене мужу. Осознание результатов этой работы или вернее, Использование ее плодов часто уже происходит уже в процессе отношений с другим мужчиной. Обычно в самом начале. Мужчина понравился, ему испытывает сильное влечение. Он подает ясно различимые сигналы теле ты мне нравишься. Все готово для начала новых отношений. И тут у женщины включается система самооправданий построенным на обвинении мужа в том, что именно он довел ее до измены. Ясно. Давайте рассмотрим измену на примере очень моих хороших знакомых, которых назовем Татьяна и Олег. Есть такие. Вы их не знаете. Татьяна вышла замуж по большой и взаимной любви. И сначала у нее с мужем Олегом было все, ну, просто классно. Он был старше на 6 лет. Да. Опытнее во всем. Был лидером группы программистов, которые делали всевозможные программы для смарт-телефонов. Пользовался уважением и имел прочный авторитет в своем деле. Олег сразу понравился родителям Татьяне и всем ее подругам. Она видела, какие взгляды бросают на него женщины. И многие даже пытались с ним заигрывать прямо в ее присутствии. Но Олег был только ее, принадлежал только ей. И в его любви она была уверена даже больше, чем своей к нему. А любила она его просто поистине безумной страсти. Но когда они стали жить вместе, как муж и жена, казалось, что Олег требует, чтобы жена ему подчинялась дома точно так же, как сотрудники подчиняются ему на работе. И хотя поначалу Татьяна устраивала такой подход в семейной жизни, ей нравилось, что Олег ей покровительствует, оберегает, учит жизни, обеспечивает э, высокий бытовой материальный уровень, но позже между ними начали с разногласия. Татьяна хотела родить ребенка, а Олег считал, что еще не готов к этому, что сначала ему надо крепко стать на ноги. Таня. А Хотела путешествовать, но Олега работа не оставлял для этого никакой возможности. Хотя сам Олег часто ездил по разным странам, но это были служебные, в принципе, командировки, которых он жену брать не мог и не хотел, в принципе. Не знаю причин, не буду говорить. Так вот, Татьяна хотела чаще бывать в гостях и, с, и самой принимать гостей. Но Олег предпочитал домашний а, покой и уют в шумных компаниях, шумных веселях, вечеринках ну и так далее и тому подобное. И хотя Олег постоянно проявлял различные знаки внимания, говорящие, что его чувства Татьяне не только не угасли, а даже, например, приобретают новые какие-то гранди и оттенки, Таня начала чувствовать холодок в своем отношении к мужу, в котором она винила и кор корила себя. Ничего не могла с собой поделать. Она не знала, что изменение отношений между супругами от страстной влюбленности влюбленности, а затем и спокойной любви к размеренным отношениям является совершенно нормальной динамикой в браке. И поэтому думала, что ее любовь к коллегу стала проходить. И стоило ей принять для себя эту мысль, как тут же на свет стали появляться один за другим недостатки мужа, которых она раньше не замечала, но которые теперь приобрели а, такое большое значение, что перечеркнули все достоинства явные достоинства Олена, из-за которых она, в принципе, когда-то в него влюбилась. В Таниных чувствах размышления было много и обвинений, и самообвинений, много метаний и терзаний, но самое главное то, что таким образом в ней поспудно велась работа, подготавливающая ее будущую измену мужу. Хотя сознательно Таня о таком и помыслить не могла. И расхотала бы в лицо любому, кто бы сказал ей, что не пройдет и пару месяцев, как она станет замужней любовницей совершенно постороннего и на данный момент ей абсолютно неизвестного мужчины. Итак, на данном примере, взятом прямо из жизни, мы с вами, мои слушательцы, ясно видим, что прежде чем изменить мужу, замужняя женщина проходит обязательный подготовительный этап, выражающийся выявление для себя различных недостатков мужа, как действительных, но на самом деле а, вовсе не фатальных для любви и отношений. Так вот, действительных и так и мнимых. Все это в перемешку с обвинением себя и нелюбви к мужу. Если любовь к мужу, нельзя никак отрицать, как в случае, например, Олега и Тани. Или в обвинениях мужа не нелюбви к себе, что случается намного чаще. Особенно в России, где мужья после свадьбы редко бывает озабочены выстраиванием отношений и внимательным изучением женщины, которая стала их женой, спутницей их жизни. Подготовительная работа, проводимая замужней женщиной, вовсе не проходит так скрыто, что ее нельзя заметить. Напротив, женщина испускает множество поведенческих сигналов, произносит множество слов, обращенных к мужу, которые ясно говорят, что она идет а, по пути измены, хотя прямо теперь лишь проявляет претензии и выражает недовольство различными конкретными моментами брака и отношений. Во множестве случаев такие сигналы мужья просто не замечают, потому что и вообще невнимательны к жене и к ее переживаниям. Но в случае с Олегом это было не так. Он понимал, что в стане что-то происходит, он старался исправить то свое поведение, которое ее задевает и которым она недовольна. Он дарил ей цветы без повода и, без, э, и с поводом. Он помнил и никогда не пропускал не только годовщину свадьбы, но и день, который они познакомились. Чем всегда приятно удивлял Таню, постоянно забывавшую этот некогда такой важный для нее день. Он интересовался ее работой и помогал ей не только советом, но и делом. Он проводил с женой все свое свободное время не скупился на комплименты, проявлял сексуальные желания, хотя Таня все больше и больше охладевала к интимным отношениям и уклонялась от секса под разными предлогами. В принципе, что не могло задевать и обижать Олега, который справедливо не видел никакой серьезной причины для такого к себе отношения, как к мужчине. Но чем больше усилий Олег предпринимал, чтобы сблизиться с женой, чем дальше она от него отодвигалась, при этом воображая, что напротив, всеми силами стремится преодолеть расширяющие между ними пропасть. И теперь дальше она двигалась по пути, идущей к измене. Ну и измена, в конце концов, произошла. Но как это было и к чему это все привело, я расскажу вам завтра в другом, в следующем видео, в котором мы с вами вместе Разберемся о том, что же происходит в голове и сердце, изменяющее с мужней женщиной, причем приличной женщины, не какой-нибудь там «б», где нет пробы ставить, и для которой измена, это в принципе естественно и э, органично.